О да, я хочу, чтобы вы вместе со мной поприветствовали сегодня доктора Дона Колберта. Слава Богу. Я так рад, что ты здесь. Слава Богу. Вам действительно стоит скачать тезисы того, о чем ты будешь говорить на этой и на следующей неделях. Они вам понадобятся. Хорошо, если они у вас будут, и вы будете рады, что они у вас есть. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы воздаем тебе хвалу сегодня за эту передачу. Мы ободряем наше сердце и разум, чтобы получить откровение с небес, слова с небес, которые приносят на землю небеса. И мы благодарим Тебя за него. Мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за него. Во имя Иисуса. Аминь. У нас сегодня здесь замечательная аудитория. Слава Богу! Всем добро пожаловать! И моя жена Мэри здесь, на первом ряду. Да, я вижу. Так замечательно вас здесь видеть. Да, аминь. Привет, Мэри Мэри. Мы любим тебя. Аминь. Здесь присутствуют сотрудники нашей миссии и церкви, а также люди, которые просто любят нас. Здесь есть наши партнеры. Аминь. аминь. Эй, на протяжении этих двух недель мы будем отлично проводить да. здесь время. Почему ты так далеко сидишь? Я несколько расслабился здесь, я просто немного откинулся назад, немного расслабился. Аминь. Давайте первым делом откроем наши Библии на 23 главе притчи. Мы будем разбирать книгу доктора Колберта «Диета» зоны кето. Это что-то настолько хорошее. Мне хочется быстрее начать об этом говорить. Мне уже 85 лет и впервые в моей жизни мой вес остается стабильным, как кто-то как-то спросил, «Сколько вы сбросили килограмм?» И я ответил, «Знаете, наверное, 15-18 тысяч килограмм». Да, а может и больше. Но впервые в моей жизни мой вес стабилен. Когда я встаю в воскресенье утром, взвешиваюсь, и это та же самая цифра, которая была в прошлое воскресенье. Аминь. И мы вытянем из него все, что он знает. Слава Богу! И послушайте, друзья, будьте готовы к пятнице, потому что мы дадим вам возможность спросить у доктора Колберта все, что вам нужно спросить. Поэтому записывайте по ходу какие-то вопросы, и мы отлично проведем в этом время. 23 глава притчи, вы уже открыли ее. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай очень важное слово то тщательно наблюдай что перед тобою остановитесь и подумайте прежде чем это есть Аминь и поставь преграду в гортане твоей если ты алчен не прельщайся лакомыми яствами его это обманчивая пища. Она хорошо выглядит, хороша на вкус, хорошо пахнет, но она бесполезная. И посмотрите на 20 и 21 стихи. В обоих этих стихах есть большое откровение, которое я получил несколько лет назад. У меня никогда не получалось. В одно время я весил 120 килограмм. Этот вес продержался у меня не очень долго, но это была максимальная цифра. Не будь, 20 стих, не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют и сонливость оденет в Итак, я хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что пьяница и пресыщающийся упоминаются вместе. В каждом стихе в Библии, который я смог найти, в котором упоминается пресыщающийся или любитель поесть, там же упоминается и пьяница, в том же самом контексте. И Вот что здесь да, так важно. Зависит, это зависимости. Наверное. И пищевая зависимость — это одна из самых нездоровых зависимостей. И я знал, что у меня была эта зависимость, особенно что касается хлеба. И в то время я не знал, что он превращается да. в сахар и алкоголь. То есть он будет делать из вас пьяницу. И я не знал, как от нее избавиться. И я спросил у Господа, «Ты освободил меня...» Ты освободил меня от курения. Ты освободил меня от алкоголя. Я никогда не был пьяницей. Начнем с того, что мне это не нравилось. Несколько раз, когда я напился и в умственном плане потерял над собой контроль, о, мне это совершенно не понравилось. Мне действительно хотелось из этого выбраться. Я спросил, как ты освободишь меня от еды? «Ну же!» и я продолжал двигаться в этом направлении, я брал серьезные посты и молился об этом. Кажется, что это произошло за считанные минуты, но это заняло определенный период времени. И когда я услышал Господа, о, это не был слышимый голос, но близко к слышимому голосу, он сказал, «Кеннет, я не освободил тебя от того, чтобы ты пил». Я освободил тебя от того, чтобы ты пил алкоголь. Я не освободил тебя от того, чтобы ты дышал. Я освободил тебя от того, чтобы ты дышал табачным дымом». И он сказал, «Ты лицемер». Я ответил, «Господь, ты нанес мне здесь удар ниже пояса». О, -о, -о. я действительно чуть не заплакал. Но он сказал «Ты уволишь любого, кто зальет не то масло, особенно в твой самолет». Я ответил, «Да, уволю». Он сказал, «Но ты пичкаешь свое тело чем угодно, а это куда более высококачественный механизм, чем твоя машина или твой самолет. Ты запихиваешь в себя что-то, даже понятия не имея, что там за состав. Понимаете, я не наблюдал тщательно, что было передо мной. И Господь сказал, ты никогда не читаешь этикетки на этих банках. Ты понятия не имеешь, что ты запихиваешь себе в рот. Если это хорошо выглядит и хорошо на вкус, то почему бы и нет? И он сказал, ты должен сделать выбор и положить этому конец. Вот с чего все это началось много лет назад. И это работало. Но у вас было откровение. Да. Без этого у вас будут проблемы. Да. Большинство людей. Это то, что я заметил в своей практике. Люди приходят ко мне, я даю им план, тем не менее они не доводят это дело до конца, до тех пор, пока не получают откровение. И обычно они приходят со следующим откровением. «Эй, доктор Колберт, у меня случился обширный инфаркт. Теперь у меня работает только половина сердца, теперь у моих легких скапливается жидкость, у меня отекают ноги, я обессилен. Я могу пройти всего несколько шагов, и мне приходится останавливаться». Или же они возвращаются с третьей или четвертой стадии рака, когда им сказали, что им осталось жить всего шесть месяцев. Или с болезнью Альцгеймера, пока еще средней тяжести, и врачи сказали им, через несколько лет вы окажетесь в доме престарелых. И опять-таки я пытаюсь достучаться до церкви. Нам нужно достучаться до церкви до тех пор, как эти болезни настолько прочно укоренятся там, что в буквальном смысле слова будут забирать всю вашу веру, веру церкви, веру ходатаев чтобы помочь вам выскочить из этой колеи, понимаете? Да. Если посмотреть статистику, то она бьет тревогу в отношении того, что происходит в Америке с нашей едой. В 1960 году ожирением страдал один из семи американцев в 1960 -м. Сегодня ожирением страдает один из трех. И ожидается, что к 2050 году ожирением будет страдать каждый второй американец. 50%. 50%. Прогнозируется, что к 2050 году одного из трех американцев будет диабет второго типа. Прогнозируется, что к 2050 году количество заболевших болезнью Альцгеймера утроится если на все это посмотреть, то что происходит? Когда вы выбираете есть большое количество сахара, углеводов и крахмала, вы в буквальном смысле слова приглашаете в свое тело и в свой мозг 35 основных заболеваний. Это тот же самый принцип, который изложен в Галатам 6, 7 и 8. Братья, не обманывайтесь, Бог, поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И дальше говорится, от плоти пожнет тление. А это разрушение плоти. Что такое болезнь Альцгеймера? Разрушение мозга. Что такое рак? Разрушение тела и формирование клеток, которые в буквальном смысле слова начинают отнимать вашу пищу, разрастаться в вашем теле и истощать его. Я теперь понимаю, почему Бог поместил пьяницу и обжору в один и тот же стих. Из того, что ты говоришь, пьяница знает, что... Он приглашает. Да. Я знаю, к чему это приведет. В итоге я напьюсь, потом я сяду за руль, и я могу кого-то убить, но он все равно это делает. Здесь же коварство в том, что вы приглашаете все эти немощи, немощи и болезни и смерть да. в свое тело, даже не зная об этом. Даже не зная об этом. И вот в чем ключ. Из-за алкоголя у вас развивается зависимость. Вот основная еда, к которой мы пристращаемся. Мы пристращаемся к сахару, углеводам и крахмалу. Какой у всей этой еды общий знаменатель? Сахар перерабатывается в сахар, и сахар питает рак. Фактически сахар – это любимая пища рака. Когда вы выбираете есть большое количество сахара, это приглашает в ваше тело рак. Когда вы едите большое количество углеводов, крахмала, картошки, хлеба, кукурузы и даже риса, он расщепляется на сахар. И вы опять-таки приглашаете в свое тело все эти болезни, потому что для вашего тела углеводы, крахмал и сахар — это сахар. И опять-таки, в результате что происходит? Сахар повышает уровень дофамина в мозге. Что такое дофамин? Это один из наиболее сильных нейротрансмиттеров в вашем теле. Он отвечает в теле за систему вознаграждения. Другими словами, когда вы едите сахар, у вас происходит подъем или всплеск дофамина. Это удивительное химическое вещество, от которого вы хорошо себя чувствуете. Фактически от него у вас происходит подъем настроения. Вы чувствуете себя счастливыми. И это система вознаграждения вашего тела, доставляющая вам удовольствие. Поэтому вы постоянно едите сахар, углеводы и крахмал. Пристращайтесь к ним в основном из-за этого всплеска дофамина, который вы получаете. Большинство людей хотят получать этот всплеск каждые три или четыре часа, вот почему они тянутся к сахару. Даже крысы и мыши предпочитают сахар кокаину, что удивительно. Вот насколько это вызывает зависимость. Также сахар повышает в вашем теле уровень очень сильного гормона. Когда вы едите сахар, углевода или крахмал в большом количестве, это повышает уровень инсулина. А инсулин делает следующее. Инсулин программирует вас на то, чтобы вы запасали жир, особенно в области живота. Поэтому, когда вы выбираете есть этот сахар, уровень инсулина повышается. Но потом происходит вот что. Через несколько часов ваш уровень сахара в крови падает, потому что это то, что делает инсулин. Он загоняет сахар в клетки ваш уровень сахара в крови падает, и у вас возникает сильное чувство голода, и вы бегаете по этому кругу. Каждые три или четыре часа вам нужна очередная порция сахара, углеводов или крахмала для того, чтобы получить этот всплеск дофамина, для того, чтобы поднять свой уровень сахара в крови, чтобы у вас не было этой гипоглипкемической реакции или низкого уровня сахара. Поэтому мы к этому сильно пристращаемся, когда продолжаем есть этот сахар и углеводы, потому что со временем вот что происходит с большинством людей в промежутке с 40 до 50 лет вот что происходит с большинством американцев они больше не могут есть пиццу и не набирать вес Теперь, когда они съедают эту большую тарелку макарон, или все эти бублики, или весь этот хлеб, или всю эту кукурузу, все эти кукурузные чипсы, они не могут не заметить, что что-то происходит. Они замечают, что их размер талии увеличивается. Они замечают, что становятся более вялыми и медлительными. У них развивается резистентность к инсулину, потому что чем большим становится ваш живот, тем развивается большая резистентность к инсулину. И когда это происходит, вы приглашаете в свое тело диабет, и это то, что делает сахар. В конце концов, с возрастом этот уровень инсулина постоянно остается высоким. В 40-50 он продолжает ползти вверх. Когда уровень инсулина становится все выше и выше, в конце концов, у вас в области живота откладывается все больше и больше жира. Это приглашает ваше тело 35 основных заболеваний, особенно диабет второго типа, ожирения, заболевания сердца, потому что из-за этого сахара и углеводов стенки ваших сосудов покрываются бляшками. То есть мы застреваем в этом порочном круге. Поэтому до тех пор, пока люди не получат это откровение, и опять-таки иногда это происходит только после того, как у них случается инфаркт, инсульт, когда из-за серьезных осложнений диабета им ампутируют конечности, отказывают почки, развивается болезнь Альгеймера, рак, Теперь вы видите, что происходит. Один из трех американцев умрет от болезни сердца. Это причина смерти номер один в Америке. Что этому способствует? Чрезмерное употребление сахара углеводов и крахмала. Вторая причина. Чего на стенках бляшки, в момент ее и Вторая ее. причина смерти в Америке это рак. Примерно один из четырех умрет от рака. И самая любимая пища рака это сахар. Фактически, когда у человека прогрессирующая форма рака, ему делают специальное обследование, которое называется ПЭД-сканированием. Помните ПЭД-сканирование? Для проведения ПЭД-сканирования в ваше тело вводится радиоактивный сахар, который называется втордезаксиглюкозой. Это радиоактивный меченый сахар. И что происходит? Раковые клетки поглощают этот сахар, потому что они питаются сахаром. Именно так, вводя специальную радиоактивную меченую глюкозу или сахар, мы узнаем, где находится рак. Поэтому, опять-таки, люди должны понять, вы должны получить это откровение. Я не хочу ждать, когда у меня диагностируют инфаркт, инсульт, рак, болезнь Альцгеймера, осложнение диабета. Я хочу начать сейчас. И в этом ключ. Я заметил, что людям нужно это откровение, этот момент «ага», это прозрение. Как это было со мной. Да, так было с вами. И опять-таки, хорошо, что у брата Кеннета не было никакой катастрофы со здоровьем. Зачем ждать, когда что-то случится со здоровьем, чтобы прийти к этому прозрению, к этому откровению? И как только люди получают это откровение, знаете, что им нужно сделать? Им нужно принять решение. Какое решение вы хотите принять? Я кладу на жертвенник сахар, чрезмерное употребление углеводов, крахмала, и следую этому плану. И когда вы принимаете это решение, вы должны следовать ему с посвящением. Вы должны посвятить себя этой программе. Я говорю людям, если вы сможете посвятить три недели... Три недели. Требуется три недели, чтобы сформировать привычку. Требуется три месяца, чтобы сформировать образ жизни. Если вы сможете посвятить себя этому на три недели... Бинго! Мы принесем этот сахар на жертвенник. Многие люди говорят, о, в таком случае я столкнусь с синдромом отмены. Некоторые люди сталкиваются с ним, но это еще больше показывает вам, почему да, это нужно что? сделать. И что, да? И что? И именно поэтому вам нужно, у вас в буквальном смысле слова идет детоксикация от сахара, углеводов и крахмала. Именно поэтому так важно, чтобы у вас был партнер. И я говорю людям, найдите партнера, который поможет вам пройти через это. Этим партнером может быть друг или кто-то, кто является сильным человеком, и кто может помочь вам пройти через это. Вы должны сделать это посвящение. И как только вы делаете это посвящение, вы доводите его до конца, и нам нужна поддержка. Церковь должна объединиться и понять, что церковь больна. Из всех религий христиане обычно самые больные. Они больше всего болеют. И вы это знали? И опять-таки, что происходит? Иисус призвал нас делать три ключевые вещи. Кто-нибудь знает, что это за три вещи? Номер один. Мы должны молиться. Мы должны молиться. Номер два. Мы должны давать, жертвовать. Номер три. Мы должны поститься. Когда вы ведете образ жизни из зоны кето, вы ведете образ жизни поста, например, как Иоанн Креститель, который ел только Акриды и дикий мед, верно? Вы понимаете потрясающую пользу лечебного голодания с точки зрения медицины? И опять-таки, я немного меняю тему. Но лечебное голодание – это наиболее удивительное новое исследование, которое сейчас проводится, чтобы показать потрясающую пользу для здоровья. Когда вы голодаете или поститесь 12 часов, например, с 7 вечера до 7 утра, или даже больше, до 18 часов в день, вы запускаете в себе процесс, который называется аутофагией. Я знаю, что это трудно произносимое слово. Это просто означает «самопоедание». Ваше тело запускает процесс самоочищения клеток на клеточном уровне. Ваше тело начинает избавляться от старых изношенных белков, митохондрий, органелл и клеточных мембран, и оно перерабатывает их для построения новых клеток. А разве это не удивительно, как оно работает? Наша с Глорией трансформация началась тогда, несколько лет назад, когда ты научил нас этому. И мы начали ужинать да. в 5.30 вечера. Слава Богу. С 5.30 до 6 вечера. Да. И после этого мы уже ничего не едим до 8. тридцати 9 часов да. следующего И позвольте утра. мне сказать вам, что это производит. Когда вы это делаете, в ваших клетках запускается механизм самоочищения. То есть они берут старые поврежденные клетки и клеточную структуру и начинают перерабатывать это. Подобно тому, как если у вас есть старая машина, и вы достаете старые свечи зажигания. Некоторые люди достают двигатель и ставят в машину новый двигатель. Это то, что делает ваше тело. Оно удаляет старые белки и старые поврежденные части клетки и создает новые части. Происходит следующее. Поврежденные белки образуют поврежденные клетки, с которыми может происходить, как мы обычно видим, три вещи. Либо это поврежденные клетки могут сохраняться у вас, и вы будете мерзко себя чувствовать, либо же эти клетки могут пройти через апоптоз, то есть запрограммированную смерть клетки, либо же они более склонны к тому, чтобы образовывать раковые клетки. Поэтому этим самым вы очищаетесь от этих плохих клеток, и вы предотвращаете рак. Вторая вещь, которую вы делаете, вы очищаете, и это также программа зоны Кето, когда вы следуете этой программе, у вас идет процесс аутофагии. И как я уже сказал, вы выдерживаете 12-часовой перерыв между ужином и завтраком. Что касается болезни Альцгеймера, то это начинает очищать мозг от этих аномальных белков, которые провоцируют болезнь Альцгеймера очищает его от бета-амилоидного белка. Тело в буквальном смысле слова загоняет эти аномальные белки в структуру клетки, называемую лизосомой. Это удивительно. И она расщепляет его и повторно использует эти аминокислоты, чтобы синтезировать больше хороших белков. Разве это не удивительно? Это удивительная вещь, и это то, что делает для вас эта программа, потому что вы в буквальном смысле слова, вы берете то, что отключает этот процесс аутофагии, и знаете что это? Сахар, углеводы, крахмал. Высокий уровень инсулина отключает процесс самоочищения. Но опять-таки вы можете во много раз снизить вероятность возникновения рака, болезни Альцгеймера и многих других заболеваний просто на 12 часов в день, исключив сахар, углеводы, по крайней мере на 12 часов, как я говорю людям. Если вы можете увеличить этот период до 13-16 часов, у некоторых людей есть окно, когда они едят 8 часов ж, в день, а затем постятся. То, что 16 Бог часов. сказал Израилю. И это просто удивительно, каких их в тело субботу меняется. Не ешьте до вечера. Да. Я делаю это не потому, что это было частью закона, я делаю это потому, что это разумно. Аминь. Аминь. Но если это работало тогда, то это работает да. и сейчас. И Глория этого не делает, но я делаю. Слава Богу. И когда наступает суббота, я пью много воды, и я пью мой чай. Хорошо. Мой горячий чай. Да, понимаете? А уже вечером я ем какую-то белковую пищу. И утром, когда я взвешиваюсь, я вешу столько же, сколько весил на прошлой неделе. Вы ведете образ жизни поста, и когда вы это делаете, особенно в этот 12-часовой период ночью, вы запускаете в своем теле один из удивительных механизмов, чтобы предотвращать рак, болезнь Альцгеймера и многие другие заболевания. О, вам это должно понравиться. Это восхитительно. Слава Богу. Аллилуйя. Тим, сколько у нас еще времени? О, да, хорошо. Скажу вам вот что. Это было здорово, не так ли? Вам это понравилось? Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо. До завтра. И мой внук Джереми вернется через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Отец, мы благодарим тебя сегодня за эту передачу. Мы так обильно одарены духовным присутствием и твоей силой, твоим словом, и мы благодарим тебя за то, что все возможно тому, кто верит. И сегодня мы изучаем и смотрим в твоем слове на то, как делать что-то, что казалось совершенно невозможным? Для меня одно время оно таким и казалось. И ты сделал мою жизнь свободной. И мы хотим, чтобы все знали, как это работает. Мы воздаем тебе, Господь Иисус, всю честь и хвалу. Спасибо тебе во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Мы любим тебя, Дон. Слава Богу, я тоже вас люблю. У нас сегодня собралась здесь замечательная аудитория. Поаплодируйте себе, хвала Господу. Аминь, всем добро пожаловать. Давайте вернемся к нашему базовому месту Писания в 23 главе притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай». Подчеркните слово «тщательно». «Тщательно наблюдай, что перед тобою и поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен». Если вы знаете, что у вас в этой сфере есть проблема, то вам лучше что-то на этот счет сделать. Это все равно, что поставить преграду в гортане своей. Просто не ешьте это. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища. Это обманчивая пища. А теперь давайте прочитаем 20 и 21 стихи. «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». И сегодня давайте также обратимся к второзаконию 30.19. «Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Что ж, примените к этому то, что мы только что прочитали. Да. Вы должны принять здесь решение. Вы сидите там, и перед вами стоит все это. Или же перед вами стоит чан, полный Крахмала, сахара и всего остального. Ну, это ж Рождество, понимаете, это ж просто Рождество. Да, да. и где-то сразу после Нового года вы заболеваете гриппом, потому что вы просто это на новый вашу год. иммунную систему. Сахар, крахмалы, углеводы и углеводы неожиданно сезон систему. гриппа набирает обороты. Да. Они уже по телевизору говорят о том, что это самый тяжелый сезон гриппа. Что ж, круглощеки, вы должны знать, что является тому причиной. Я вспоминаю тот мультик где парень сидит за столом в ресторане, а напротив сидит девушка, и он говорит, заказывай все, что хочешь, круглощека. Другими словами, эй, у меня хватит денег только на немного из этого. Доктор Колберт, до того, как это произошло в моей жизни, по благодати Божьей, я мог справляться со своим весом, ведь ты да. уже многие годы являешься нашим семейным врачом, но это всегда шло по этому циклу. Когда же это стало моим образом жизни, то впервые за 80 лет мой вес стал стабильным. Это удивительно. это удивительно, Потому что я был алчен, я любил поесть. И по определенным причинам, о которых мы с тобой знаем, моя гормональная система работала не так, как она должна была да. работать. Одна из причин, когда я был маленьким, меня укусила змея, водяной щитомордник. В любом случае, какой бы ни была причина, это был полный хаос. И я просто очень набирал вес. Да. Это... Изменила мою Мало жизнь. Богу. Это изменит и вашу жизнь. Позвольте мне объяснить, что происходит на примере двигателя. У вас есть двигатель самолета, автомобиля. Что я делаю? Я переключаю человека с того, чтобы он был двигателем сгорания сахара. Я провожу аналогию с двигателем. На двигатель сгорания жиров. Мы помещаем вас в так называемую зону кето или в состояние пищевого кетоза или кетоадаптации. И люди говорят, о, диабетический кетоацидоз. Нет, это не он и не впадайте в страх. Это просто зона кито, когда ваше тело переключается с сжигание сахара, как основного топлива, на сжигание жира. Поймите, что в качестве топлива ваше сердце и ваш мозг предпочитают жир, нежели сахар. И чтобы войти в эту зону кито, вам обычно требуется несколько дней, чтобы переключиться с сжигание сахара на сжигание жира. Требуется два или три дня. У диабетиков это может занять одну или две недели. И вы скажете, о боже мой, что будет происходить, пока я буду находиться в этом переходном периоде от сжигания сахара к сжиганию жира? У нас сейчас есть добавки, которые помогают людям сразу оказаться в зоне кето. Мы переводим их на экзогенные кетоны. Это просто углеродные соединения, которые ваше тело сжигает и входит в состояние пищевого кетоза. Вы можете войти в это состояние в течение часа и начать сжигать жир. Поэтому, когда мы переключаем вас... Ты принес какие-то из них с собой? Нет, но для большинства, позвольте мне объяснить, для большинства людей, если вы просто сведете количество углеводов до 20-30 да. граммов в день, то есть, когда вы в основном едите какие-то ягоды, салаты, зеленые овощи с полезными жирами, и для людей это большая проблема, около 70% тех калорий, которые вы потребляете, должны составлять полезные жиры. И у многих людей есть жирофобия. И они боятся входить в зону кито или в пищевой китоз из-за своей жирофобии. И вот что происходит. Когда вы начинаете есть много полезных жиров, номер один, вы часами не испытываете чувство голода. Многие из моих пациентов говорят, «Мне достаточно поесть всего дважды в день». А все потому, что жир на долгое время остается в вашем организме. И запускает китоз. Это подавляет ваш аппетит, и вы начинаете сжигать жир. И это самая большая проблема, которая есть у людей. Они говорят, ну я не вижу в этом логики. Я ем жир, и я сжигаю жир. Да, когда вы едите жир, ваше тело начинает использовать его в качестве своего топлива, понимаете? И когда вы сжигаете жир в качестве топлива, вдруг ваш мозг начинает думать более четко и ясно. Что ж, нам были промыты мозги в отношении того, чтобы да, избегать жира. Это был финансовый вопрос. Это не имело никакого отношения к правильному да, питанию. И я могу говорить об этом час или два. Но жир — это предпочтительное топливо для вашего сердца. И вот ключевая вещь, которую я усвоил. Каждая клетка вашего тела состоит в основном из жира. Вот процентное содержание жира в клетке. 55% составляет жир. Каждая клетка, практически все клетки в вашем теле, примерно на 50% состоят из мононенасыщенных жиров. Какая пища богата мононенасыщенными жирами? Оливковое масло, авокадо, такие орехи, как миндаль, макадамия, Многие орехи и семена очень богаты мононенасыщенными жирами. Поэтому 55% клетки — это мононенасыщенные жиры. 27% клетки составляют насыщенные жиры. И люди говорят, «О, о, насыщенные жиры! Они мой враг! Все врачи говорили мне, избавьтесь от насыщенных жиров!» Фактически согласно американским рекомендациям по диетическому питанию на 2015-2020 годы говорится, что насыщенные жиры должны составлять менее 10% нашей еды. Что ж, они уже долгое время занимаются тем, что убивают людей. Да. И вот что. Как-то пирамида. Да, да, пирамида. Это пирамида питания. Это то, что они использовали да. для откорма свиней, чтобы у них было да. больше сала. Совершенно верно. Это тот же самый план и последний. Я знаю. И вот последняя часть. Последняя часть жиров, которая есть в клетке, это полиненасыщенные жиры, преимущественно ваш рыбий жир. Опять-таки, орехи и семена содержат полезные полиненасыщенные жиры. Это то, из чего состоит клетка. Поэтому я говорю своим пациентам, что около 20% нашей еды должны составлять насыщенные жиры. Это будет эквивалентно примерно 25% клеточной оболочки. Около 20% это насыщенные жиры. Что можно отнести к насыщенным жирам? Это сливочное масло, кокосовое масло, органические, и мне нравится использовать органические сливки с повышенным содержанием жира. И люди говорят, о боже мой, это будет приводить к образованию бляшек на стенках наших артерий. Именно поэтому вам нужно прочитать эту книгу. Когда вы сочетаете насыщенные жиры около 20% с 40% мононенасыщенных жиров, это повышает ваш ЛПВП, ваш хороший холестерин. Это очень сильно понижает ваш уровень триглицеридов. Это очень сильно понижает уровень сахара в крови. Это значительно понижает ваш цари активный белок, медиатор воспаления. И это значительно понижает уровень плохого холестерина типа Б. Этот же холестерин типа А не приводит к образованию бляшек на стенках ваших артерий. Он нейтральный. И он не приводит к образованию бляшек в артериях. Это делает тип Б. Он больше подвержен окислению. Опять-таки, в этой программе есть правильное количество насыщенных жиров, около 20%. Около 40% вашей пищи составляют мононенасыщенные жиры. И также вам нужен ваш рыбий жир. Вам нужна полезная рыба, лосось, или же я каждый день принимаю рыбий жир в капсулах, поскольку это ключевые жиры, которые нужны нам, чтобы оставаться в зоне кито. 70% вашей пищи составляют вот это. И вы спросите, что мне делать? Как мне это сделать? Для этого я даю в своей книге некоторые рецепты. Там простые рецепты, как салат с курицей. Вы можете приготовить салат с курицей, но не заправляйте его магазинным майонезом, потому что по большей части это соевое масло. Это интересно. В основном мы кормим наших животных зерном. Мы кормим их кукурузой. 90% которые являются генетически модифицированными. Соевыми бобами. Более 90% которых являются генетически модифицированными. То есть мы превращаем полезное мясо в воспалительное мясо. Но вы можете в умеренном количестве есть мясо тех коров, которые питались травой. И опять-таки я говорю людям, не нужно есть слишком много мяса. Вам не нужен этот огромный стейк на косточке. Буквально небольшое миниатюрное филе – это все, что нам нужно. Или же вы можете взять маленький рибай-стейк, если только этих животных кормили травой, а не зерном. Если это животное питалось травой, то в этом мясе будут намного более полезные жиры, мононенасыщенные жиры, жиры омега-3, КЛК, которые помогут предотвращать рак. Поэтому правильное количество жира – это важно. 70% вашей пищи должны составлять жиры. И мы показываем вам, как это делать. Вы можете приготовить салат с курицей, заправив его майонезом на основе оливкового масла или же на основе масла авокадо. Масло авокадо очень богато этими мононенасыщенными жирами. Это хорошая заправка. Нам нужно много жиров. Это вкусно? Да, это действительно вкусно, но не ешьте хлеб. Можно завернуть все это в салат лутук. Или же мы используем наш хлеб из семян. У нас есть замечательный рецепт хлеба из семян, где мы берем 5 разных видов семян и измельчаем их. Если у вас нет дивертикулеза, то вы можете есть цельные семена, и когда вы выпекаете его, вы получаете самый вкусный хлеб с семенами, который чистит вашу толстую кишку. Итак, 70% у нас составляют жиры, полезные жиры, в основном мононенасыщенные жиры, рыбий жир или жиры рыбьего жира, и полиненасыщенные жиры в небольшом количестве, около 18%, или, извините, от 15% до 18%. И затем у нас в умеренном количестве есть мощные насыщенные жиры. И затем 15% наших калорий приходится на белки. Вам не нужно много белка. У большинства американцев 30% их калорий приходится на белки. Когда вы едите слишком много белков, ваше тело превращает их в сахар. И вы выпадаете из этой зоны кито. И затем 15% ваших калорий должно приходиться на углеводы в форме ягод. Съедайте в день где-то четверть стакана любых ягод. Или же вы можете взять лимон, лайм. Вы скажете, да, но они не сладкие. Верно, они не сладкие. Но если хотите, вы можете добавить стевию. И затем салат. Салат, салаты. Разные салаты, которые вы только можете придумать. Вы можете использовать листовой салат, капусту, руколу, любые виды салата. А также свежие овощи, любые свежие овощи. И вы можете добавлять к своим свежим овощам сливочное масло или оливковое масло. Мне нравится использовать их в равных пропорциях. Это включает в себя также брокколи, стручковые фасоли, спаржу. И практически все зеленые овощи хороши. У вас должно быть правильное сочетание всего, чтобы войти в эту зону кито. Вы переключаете свое тело сжигания в качестве топлива сахара на сжигание жира. И этим самым вы закрываете дверь для большого количества хронических болезней, потому что это очень сильно понижает в вашем теле уровень воспаления и уровень сахара в крови. И у вас не будет таких скачков уровня инсулина. Он понизится. У большинства моих пациентов, когда я проверяю у них уровень инсулина натощак, то он у них от 3 до 7, и это низкий уровень. Когда ваш уровень инсулина натощак равен 3, вы будете сжигать жир, и вы практически гарантированно будете сбрасывать вес, понимаете? Поэтому мы предлагаем ключевое сочетание продуктов в простых рецептах, как вы и говорили. По сути, это то, что делаете вы. Как результат, у вас не будет этих взлетов и падений, вызываемых сахаром и углеводами. Вы в буквальном смысле слова становитесь машиной, сжигающей жир. И это дает самое лучшее топливо для вашего мозга, для вашего сердца. У вас появляется больше энергии. Уровень энергии повышается удивительным образом, когда вы входите в зону кито. И вы рассказывали мне о вашей жене Глории, как она набрала несколько килограмм. И затем она... Что ж, Глория? У нее такой метаболизм. Это действительно просто удивительно. Она могла пойти мыть посуду или делать что-то еще, и она брала конфету, к примеру, это был шоколадный батончик, она откусывала от него кусочек и оставляла на подоконнике на кухне. После следующего приема пищи она откусывала еще кусочек. На такое способны только считанные люди. Я практически не знаю ни одной женщины, которая на такое и способна. И она ела этот шоколадный батончик 3 или 4 дня. Казалось бы, Глория, если ты собираешься его съесть, то съешь его. И ее вес всегда оставался стабильным. Это удивительно. И когда она где-то и ела, она никогда не набирала вес. Понимаете? Ее гормональная система и все остальное, оно было настолько сбалансирована. Что ж, в последние годы она начала набирать вес, и ее действительно начала тянуть на сахар. Глория всегда весила в районе 55-56 килограммов. Да. Иногда ее вес опускался до 53 килограммов. Но это было уже да. после рождения детей. Она моментально сбрасывала набранный вес. И она продолжала говорить, мне нужно сбросить 5 килограмм, мне да. нужно сбросить их себя. Но этого не происходило. И потом произошло вот это. Уровень сахара в крови опустился да. у нее на тот Верный. уровень, на котором он да. и должен быть. У нее был высокий уровень сахара в крови. Он опустился, и сейчас она постоянно Слава весит где-то 54-55 килограммов. Постоянно. Это то, что я постоянно слышу. Мои пациенты говорят, я раньше постоянно мог есть весь этот сахар, весь этот крахмал, все эти углеводы. Но теперь, когда я их ем, я набираю вес. Дело в том, что между 40 и 50 годами наш метаболизм меняется. Наша резистентность к инсулину увеличивается. Женщины, если ваш обхват талии становится 89 сантиметров и больше, то у вас инсулинорезистивность у вас, вероятно, преддиабет. Мужчины, если ваш обхват талии становится больше 101 см, то у вас инсулинорезистивность. Если вы едите сахар, крахмалы, и углеводы, то вы будете продолжать набирать вес, и вы идете к диабету. Возможно, у вас преддиабет. То есть мы, как общество, становимся более инсулинорезистивными. Как результат, это подготавливает почву для разных заболеваний. Но когда мы входим в зону кето или в состояние пищевого кетоза, мы переключаем сжигание сахара и резистентности к инсулину, или чувствительности к углеводам на сжигание жира в качестве нашего топлива. И опять-таки, я говорю людям, что вы не сможете этого сделать до тех пор, пока не почистите свой холодильник и кладовки. Ничего не получится, если у вас в морозилке лежит мороженое в кладовке, пончики, печенье, крекеры, чипсы, конфеты и все остальное. Потому что вечером что-то происходит, особенно с большинством женщин. В районе 8 или 9 или 10 часов им вдруг очень сильно хочется съесть что-то вкусненькое. И позвольте мне вам сказать, вы не сможете съесть только одну штучку. Они достают эти чипсы и говорят, есть съем только одну, только одну штучку. И одна тянет за собой другую и следующую. Почему? И люди спрашивают, почему я не могу съесть всего одну штучку? Эти продукты были произведены компаниями, занимающимися переработкой продуктов питания, которые привлекают умнейших химиков, умнейших рекламщиков, умнейших психологов. Чтобы использовать такую пищевую химию, чтобы ваши пять органов чувств настолько привыкали к этой пище, чтобы было практически невозможно съесть всего одну штучку. И вот что происходит. Когда вы берете какую-то упакованную еду, в ней полно сахара, углеводов или крахмала, и с каждым днем вы просто подсаживаетесь на эту еду, и вы уже без нее не можете. Именно это и произошло. Поймите, что начиная с 50-х годов именно это и произошло. Я постараюсь очень быстро это показать. В 50-х годах вышло исследование семи стран, которое заклеймило жир как убийцу. Затем, начиная с 60-х годов, у нас появился конгломерат ведущих компаний, занимавшихся переработкой продуктов питания, фармацевтических и медицинских, которые в буквальном смысле слова обратили это в свою пользу. Они начали производить продукты питания, напичканные углеводами, что породило эпидемию ожирения, эпидемию определенных заболеваний. Но ведущим компаниям, занимавшимся производством продуктов питания, ведущим фармацевтическим компаниям, это приносило огромную прибыль, потому что с ростом заболеваемости увеличивается производство лекарств, увеличивается прибыль. И угадайте что? Врачи и больницы зарабатывают кучу денег, потому что онкология – это дойная корова. Сердечно-сосудистые заболевания это дойная корова. Многие больницы зарабатывают свои деньги благодаря своим онкологическим центрам или своим центрам для лечения диабета и или благодаря своим кардиологическим центрам, в которых они делают шунтирование, ставят стенты. Это огромные деньги. Произошло то, что жир был назван убийцей. Люди переключились на маложирную да, диету, и посмотрите, да. к чему нас это привело. Диетическое то диетическое имеет место это... эпидемия заболеваемости. И что потом произошло? Выводы этого исследования семи стран, которое было произведено в 50 в 1950 х годах фактически были опровергнуты главным исследователем, доктором Менотти, который еще раз проанализировав все данные сказал, что в основном, основным врагом был не жир, а основным врагом были сахар и углеводы. Поэтому именно это я и выкладываю. Я объясняю людям, потому что у многих людей такая сильная жирофобия. Если у вас есть жирофобия, и вы хотите сбросить вес, сбросить себя эти лишние килограммы и переключиться на то, когда еда становится вашим лекарством, что является очень полезным. Некоторые люди боятся. Они говорят, у меня поползет вверх холестерин. До тех пор, пока вы следуете этой программе, и там у меня есть план для тех, у кого высокий холестерин. Обычно это не дает холестерину ползти вверх. Иногда уровень нейтрального холестерина типа А может подняться. Но в большинстве случаев уровень плохого холестерина типа Б, который приводит к образованию бляшек, снижается. Сколько времени ты уже являешься практикующим 35 врачом? 35 лет. 35 лет. Уже долгое время. Я хочу сказать следующее. Не обращайтесь к этому миру, чтобы получить какую-то информацию. Не обращайтесь туда. Когда в Библии идет речь про совет нечестивых, то речь о тех людях, которые не мыслят так, как мыслит Бог. Не обращайтесь к таким людям. Они не заинтересованы в вашем здоровье. Что ж, возможно, не все. В это вовлечены деньги и все остальное. Обращайтесь к Слову Божьему. Обращайтесь к таким людям, как Дон Колберт, который всю жизнь думает только об одном, а именно о том, как помочь христианам быть здоровыми. Есть разница между тем, чтобы быть здоровым, и просто не испытывать боль. Вы можете таблетками остановить эту боль, но вы по-прежнему не будете здоровыми. Здоровье — это когда в вашем теле нет никакой немощи и болезни, и ее не предвидится. Помню, когда последний раз у меня был грипп. Я не помню, какой это был год. Я помню, где я был. Это было... Уичито, штат Канзас. Я должен был проходить очередную подготовку для пилотирования Сайтейшн 10. И я подхватил где-то этот гриб. Но это был последний Слава раз, это было несколько лет назад. Наше время подошло к концу. И Джереми вернется через минуту. Здравствуйте, я Канет Копланд, это передача «Победоносный голос верующего». Я должен кое о чем вам сегодня объявить. Иисус жив, Он сидит по правую руку величия, слава Богу, и молитва во имя Его по-прежнему что-то изменяет. Самое время воскликнуть «Аминь» в семье веры! Аминь! Аллилуйя! О, я счастливый человек! Отец, мы благодарим Тебя сегодня за эту передачу. Мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе сегодня. Мы открываем наше сердце, и мы открываем наш разум для откровения с небес. Особенно в той сфере, которую мы изучаем в Твоем Слове. Это та сфера, в которой так многие люди Миллионы и миллионы людей испытывают боль, у них болит сердце, и это убивает людей. И мы благодарим Тебя за откровение с небес об Иисусе, Избавителе, Аллилуйя, и мы благодарим Тебя за Него. Вся слава достается бесподобному имени Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Слава Богу! Аллилуйя! У нас здесь в студии замечательная аудитория. Это сотрудники нашей миссии и церкви, также партнеры. Аминь! Аллилуйя! Притчи, 23 глава. Давайте первым делом... Обратимся к ней. Это наш золотой стих для этой недели. И мы говорим о... Дон Колберт, я только что вам его представил. И он был здесь в понедельник и во вторник. У него есть книга «Диета зоны кето». И пусть вас не сбивает с толку слова «диета». Скажем так, «Образ жизни зоны кето». Мы поговорим об этом буквально через минуту. Но вы не можете разбираться с едой только лишь в естественной сфере. Плоть не может одержать победу над плотью. Дух одерживает победу над плотью. И те вещи, которые являются Духом, это Дух. А те вещи, которые являются плотью, это плоть. И если Дух, и если Слово Божье не находится на своем месте, то вы будете вести эту борьбу, и вы будете вести ее всю свою оставшуюся жизнь. И есть люди, которые одерживают в этом неплохие победы, но сражаются как собаки. Они просто чуть больше заботятся о своем здоровье, но вы можете это делать с улыбкой да, на лице. Да, И приходит это откровение, о котором да. ты говорил в понедельник. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай что перед тобою и поставь преграду в гортане твоей если ты алчен не прельщайся лакомыми яствами его это обманчивая пища это обманчивая еда это еда которая не является едой да и сегодня я бы хотел чтобы мы посмотрели на кое-что еще я хочу обратиться к двум другим местам Писания. Бытие 6, 3. Это единственное место в Слове Божьем. И заметьте, оно в книге Бытия. Это в самом начале. Я работаю здесь да. над чем-то. Я знаю, к чему вы ведете. Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. В одном из переводов Библии говорится, они всего лишь плоть. Тогда они были всего лишь плотью. Но сейчас у них есть возможность родиться свыше. Человек — это дух, душа и плоть. И Бог сказал, что пусть будут дни их 120 лет. В древнееврейском оригинале дословно говорится, их обычная продолжительность жизни будет 120 лет. И откровение следующим: Вы находите то, что Бог сказал о еде только тогда, когда доходите до книги Левит. Да, и второзаконие, верно? Да. Это важно, что Бог хотел сказать кое-что насчет еды. Потому что, когда Он говорит «долготою дней насыщу его», он основывается на 120 годах. У вас нет права самим решать, какую продолжительность жизни можно считать долгой жизнью. Бог уже сказал, что это 120 лет. Это его стандарт долгой жизни. И он планировал, чтобы вы жили именно столько. Поэтому все, что он сказал насчет еды, насчет веры, насчет человеческого разума, обновления разума, все это основывается на продолжительности жизни как минимум в 120 лет. Да, верно. И вашему телу это будет под силу, если вы будете это делать. Обращать внимание на питание, обращать внимание на дух, на Слово Божье, обновлять разум вы сможете прожить до 120. Мне осталось всего 35 лет. Я Аминь. не так давно прошел самый доскональный медосмотр, который я когда-либо проходил за свои 80 с лишним лет. Говорю вам, у меня Слава проверили Богу. все. Слава Богу. Даже в те годы, когда я играл в американский футбол и так далее, я и близко не был в такой хорошей форме, в которой нахожусь сейчас. Слава Богу. Помните, когда Моисей в книге второзакония взошел на гору Нева в 120 лет? Там говорится, что зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Другими словами, он был сильным и здоровым. Я не вижу Моисея в 120 лет скорченным стариком, да. ходящим с палочкой, да. плохо видящим, в очках. В то время не было очков, но никто не вел его под руку, помогая взойти на ту гору. Он сам зашел на ту гору, гору Нева в пустыне. Ему было 120 лет. Он смог увидеть землю обетованную, простиравшуюся больше, чем на 100 километров. Вы можете себе представить, что у него было зрение, как у орла? Да. У него была правильная осанка. Я могу видеть его правильную осанку, крепкие мышцы. Но опять-таки, что произошло с Америкой? Что произошло? Моисей ел манну. Это была идеальная пища. Это была Божья еда, сыпавшаяся с небес. В ней содержалось идеальное количество жиров, идеальное количество углеводов, между прочим, небольшое, и идеальное количество белка. Это была идеальная еда, и именно поэтому на протяжении 40 лет там, в пустыне, не было ни одного больного. Разве да. не удивительно? И опять-таки, это не манна. Но эта программа «Зона кето она уменьшает в вашем теле воспаление. Воспаление является основной причиной более 90% заболеваний. И что я заметил? Многие люди приходят ко мне на прием, и у них диабет второго типа, и они говорят, «Эй, доктор Колберт, вот у меня диабет второго типа. Я принимаю такие-то лекарства, но у меня все равно высокий сахар». И я смотрю на их питание. И что они едят? Сахар, углеводы, крахмал, с каждым приемом пищи и между приемами пищи. И я спрашиваю, вы хотите... То есть, по сути, это сахар, сахар, да. сахар? Совершенно да. верно. Я спрашиваю, вы хотите повернуть этот диабет вспять? О да, доктор Колберт, я больше всего на свете хочу повернуть этот диабет вспять. Хорошо, говорю я. Это действительно просто. Обычно за три месяца мы можем повернуть диабет и именно второй тип вспять, не первый тип. Если у вас диабет первого типа, то не переставайте колоть инсулин. Не переставайте. Я сейчас говорю только о диабете второго типа. Обычно, если у вас диабет второго типа не больше 10 лет, и вы откажетесь от сахара, углеводов и крахмала, уменьшите потребление углеводов до 20 грамм в день, мы обычно можем повернуть его вспять. И знаете, что многие из них говорят? «Я не хочу этого делать». Они складывают вот так руки, смотрят на меня и говорят «Я не хочу этого делать. Я не могу от этого отказаться». Я лучше буду колоть инсулин и принимать каждый день эти таблетки и есть то, что я хочу. И это продолжает убивать вас. Совершенно верно. Поступая таким образом, делая такой выбор, они неосознанно подписываются на все основные заболевания. Все основные заболевания. И многие люди, опять-таки некоторые люди говорят «да». И в основном за три месяца, если они страдают этим диабетом второго типа меньше десяти лет, мы можем повернуть его вспять. Иногда это занимает 6 месяцев. И мы балансируем их гормоны, предлагаем им программы физических упражнений, правильную еду, и во многих случаях достаточно просто правильного питания. Позволь мне здесь кое-что вставить. Я буду использовать Глорию в качестве Хорошо. примера. Сколько лет Глория проповедовала об исцелении? Сколько лет я проповедую Боша об исцелении? Больше 50 лет. И до определенного момента она не осознавала, понимаете, у нее повышался Уровень сахара в крови. И, конечно же, мы молились об этом, конечно же, мы исповедовали Слово Божье конечно же, мы все это делали. Но это ничего не меняло. И не будет менять, и не будет менять. Вы меня слышите? Исцеляющая сила Божья. Но почему Бог не исцелил? Исцеляющая сила Божья работала, но вы постоянно сводите ее действие на Нет. На протяжении многих лет я видел, как это происходило снова, снова и снова. И мне просто хотелось сесть и плакать, потому что я знал, что исцеляющая сила приходила, да. но люди не принимали ее. Да. Она должна быть принята. Аминь. Аминь. И доктор Колберт разговаривал, разговаривал, разговаривал и разговаривал с ней об этом. Но она не хотела этого делать. И сахар продолжал повышаться, повышаться и повышаться. И в конце концов... В конце концов, вы с Карла усадили ее и сказали, «Послушайте, вы хотите колоть себе инсулин?» По сути, она не осознавала. До нее просто да. не доходило. И она является хорошим примером да. того... О чем ты говорил? Конечно. Она согласилась. Сколько времени это заняло? Месяц или два. Да. Месяц Всего или может, Месяц два. или два. Что-то в этом роде. И этот показатель вернулся да. в норму. И теперь ее с этого не выбить. Понимаете, раньше она могла съесть небольшой тост, то здесь, то там. Я не хочу этого делать. Да, она втянулась в это. И она не хочет возвращаться обратно. Разве это не замечательно? И понимаете, да, конечно же, исцеляющая сила Божья была там, потому что когда она начала делать то, что она должна была делать, говорю вам, сила Божья начала работать над поджелудочной железой, Совершенно и верно. все начало приходить в норму. Тогда у нее снизилась чувствительность к инсулину и все остальное. Что ж, исцеляющая сила присутствовала там постоянно, нужно было лишь убрать сахар. Это равносильно тому, что у вас может быть самый лучший Mercedes, Роллс-Ройс, и это то, что я говорю многим моим пациентам. Или же у вас может быть БМВ, или какая-то другая отличная машина, но если вы будете заливать в нее неправильное топливо, или если вы не будете менять масло, то в один прекрасный день Его эта хорошая ее. машина перестанет нормально ездить. А ваше тело намного важнее. Поэтому мне нравится эта аналогия, что мы должны любить наше тело настолько, что будем заливать в него правильное топливо. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах Аминь. ваших. Аминь. Многие люди думают, это мое тело, я могу пичкать его всем, чем захочу. Я могу кормить его мороженым, тортами, печеньем, разными чипсами и другими переработанными продуктами. Но нет, это не ваше тело. Нет, не ваше. Если вы христианин, то это тело куплено. Если вы христианин, то ваше тело куплено. Оно не ваше. Иисуса. И оно больше не ваше. Я могу тебе здесь, Дон, помочь. Буквально небольшое добавление. 12 глава римлянам. Братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Вам нужно принять хлебопреломление Аминь. и подойти Аминь. к этому серьезно. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. До меня это действительно дошло. Аминь. Спустя все эти годы, которые я нахожусь в служении. Я подумал, я в действительности никогда не подходил к этому серьезно, достаточно серьезно. И я принял хлеба преломления. Я сделал это, и Господь послужил мне в этом. Я на протяжении нескольких лет, я бы сказал, как минимум двух лет, в любом случае, я на протяжении достаточно долгого периода времени обновлял свой разум. Я не называл свое тело моим телом. Это моя жертва. Слава Богу. Это откровение. Я пришел к тому, что... О, Бог, это настолько святой момент. Это слава Богу. Аминь. Я подбирался к 80 годам. Мне было 78-79 лет. Боль, усталость. Да. Я отказался останавливаться. Я пройду весь путь до конца. Аминь. Я продолжал двигаться дальше, я молился, и все работало. И ко мне пришло слово от Господа. Это был почти... Слышимый голос. Это прозвучало настолько сильно. Иисус сказал, «Я принес в жертву мое тело ради твоего». Теперь ты приносишь в жертву свое тело ради моего слава богу слава богу и это откровение потому что я не перестану проповедовать да. когда мне будет да. я мог бы перестать да. проповедовать 80 85 лет но нет я пройду весь путь Аминь. до конца и понимаете он дал мне выбор он сказал ты не обязан это делать ты отдал этому 50 лет и был но я сказал нет господь это то что я выбрал я выбрал идти дальше и он сказал и для меня это настолько драгоценно. Он сказал, я принес в жертву мое тело ради твоего, а сейчас ты приносишь в жертву свое тело ради моего. И мы Слава Богу. обращаемся потрясающе. сейчас Аминь. к его телу. Слава Богу. Понимаете? Церковь, разве это не откровение? Аминь. Слава Богу, для вас это сейчас было моментом прозрения. И сейчас вы готовы представить свое тело в жертву живую и положить на жертвенник эту еду, потому что это тело не является вашим. Вы были куплены дорогой ценой, кровью Иисуса. Поэтому сейчас это легко. К вам да. пришло прозрение, откровение, это момент озарения. Итак, первым делом вы посвящаете себя тому, чтобы держаться этой программы. Вы делаете это посвящение. Я буду это делать. Я говорю людям, как минимум три недели. Дайте себе три недели. Это формирует у вас привычку. Затем вы сильные люди, которые продолжат держаться этого посвящения. Дайте себе три месяца. Это станет частью вашего образа да, жизни. Да. Когда вы выдержите три месяца, бум, это встроится в вас. И позвольте мне привести вам небольшой пример. У меня был пациент. И то, как все это началось. Вы спросите, доктор Колберт, как вы пришли к этой программе? Я думал, вам не нравились диеты. Это образ жизни. А все началось с того, что более 9 лет назад ко мне начало обращаться много пациентов с прогрессирующим раком которые говорили, я был у врачей, я был у онколога, у меня четвертая стадия, мне осталось жить всего три месяца. Я сейчас в хосписе. Доктор Колберт, вы можете что-то сделать? Я не знал. Я сказал, Господь, мне нужно больше информации и знания. Да, да, мне да. Мне нужно здесь твое мнение. Да. Я записался на разные курсы. Я прошел стажировку по интегративной помощи при онкологических заболеваниях, в том, что касается питания, диеты и всего остального. Посвятив этому пару лет, я, наконец, пришел к моему главному преподавателю и сказал, «Послушайте, я вижу все эти вещи. Нет какого-то легкого решения. Но в чем ключ? В чем ключ?» Он ответил, «Я уже не одно десятилетие изучаю рак. Единственный настоящий ключ, который я обнаружил, — это кетогенная диета». Но он тут же добавил, «Но никто не может так долго ее соблюдать». Тогда я начал работать с пациентами с прогрессирующим раком. Я предлагал им такого рода программу. Я мониторил их. Но вместо 70% жира я предлагал им 80% жира. Я исключил любые колбасные изделия. Такие мясные продукты, как бекон, сосиски, колбаса, приглашают в ваше тело рак. Всемирная организация здравоохранения относит их к группе канцерогенов номер один. Поэтому я исключил их. Что касается вас, то я не говорю, что вы вообще никогда не можете есть бекон. Но вам не стоит есть много бекона. И вам не стоит есть его каждый день. Опять-таки, мы практикуем умеренность. Но бекон если у вас прогрессирующий рак, вам нужно принести бекон на жертвенник. Бекон из индейки. Да, бекон из индейки лучше. Я заметил, что многие из этих пациентов с прогрессирующим раком, которым оставалось жить всего три месяца, жили в хосписе и проживали да. годы. Годы, некоторые из них побороли рак. И потом через одну женщину ко мне действительно пришло прозрение. Она спросила, «Доктор Колберт, это было несколько лет назад». Она спросила, могу я держаться этой диеты всю оставшуюся жизнь? У меня была четвертая стадия рака груди с метастазами в костях. Я думала, что я никогда больше не увижу моих внуков. Но мне так легко держаться этой диеты. я хочу держаться ее всю оставшуюся жизнь. Потому что у меня это получается. Я хочу захлопнуть дверь для рака. Помогает ли это всем, у кого есть рак? Нет. Но это лишает рак его топлива, которым является сахар. Есть два ключевых топлива для рака. Знаете, что это? Сахар, углеводы и крахмал, потому что они превращаются в сахар и воспаление. Когда вы держитесь этой программой, они значительно уменьшают воспаление. Она также значительно уменьшает уровень сахара. Так вы лишаете рак его двух ключевых видов топлива. И вы упоминали историю об одном пациенте, который пролечился в самом известном онкологическом центре. О, да. И рак был полностью побежден. Да, он так радовался. И я знаю двух человек, с которыми это случилось. Один из них мой хороший друг, а со вторым человеком я не был знаком, я знал его родителей, но не его лично. Он вернулся домой, отпраздновал свое возвращение домой и умер. Но они снова начали есть сахар, углеводы и крахмал, верно? Мороженое. Мороженое. Когда ко мне обращаются большинство моих пациентов, я спрашиваю, «Вы прошли химиотерапию и все остальное?» «Да, я прошел. Максимальное количество курсов». Я спрашиваю, «А что вы ели, когда проходили химиотерапию?» «О, мне приносили пончики, мороженое, торты, печенье». Мне сказали, «Вам нельзя терять вес. Ешьте много углеводов, сахара и крахмала». Фактически, тем самым ускоряя их смерть. И опять-таки... Объясни то, что ты объяснил да, мне. Да. На меня это так сильно повлияло. Разница между обычной клеткой и раковой клеткой и их способностью превращать белок в сахар. Что происходит в раковой клетке? Она становится генетически модифицированной. И такая клетка становится, так сказать, бессмертной. Она не может подвергнуться процессу самоуничтожения или апоптозу из-за определенных генетических изменений. И как результат, эта клетка в буквальном смысле слова продолжает расти и репродуцироваться. Расти и репродуцироваться. И для того, чтобы расти, она крадет пищу у вашего тела. То есть, другими словами, то питание, которое вам нужно, чтобы бороться с раком, уходит этому раку, чтобы помогать ему расти и распространяться. То есть, вы образовали бессмертную клетку, которая, подобно групке мятежников или банде, растет, и она в буквальном смысле слова уничтожает и съедает ваше и ты тело. И также говорил о неспособности такой клетки превращать белок Что? в сахар. А обычная да. клетка да. может это делать? Да. Опять-таки, у этих клеток есть метаболический механизм, делающий их теми, кто питается сахаром. И обычная клетка может расщеплять, она также может превращать белок в сахар и использовать его. Раковые же клетки питаются исключительно сахаром. Они питаются и растут благодаря сахару, углеводам и крахмалу. То есть белок вынуждает их голодать? Да. Это раковая клетка? Опять-таки, определенные белки могут их подпитывать. Если вы едите слишком много белка или переработанного мяса, вы подпитываете рак. Что ж, я могу это видеть. Да. Но не в том да, случае, верно. когда вы Здесь приходите вот к этому. Да, верно. Здесь как раз правильный баланс. Да, вы заставляете эту клетку заставляете голодать, ее лишая голодать. ее сахара. Да. И опять-таки... Ох, хорошо, у нас осталось 30 секунд. Боже мой, я не могу в это поверить. Поторопись. Поторопись, поторопись. То есть, что мы делаем, мы забираем у рака сахар, его топливо, и зачастую рак переходит в состояние выживания. Вместо того, чтобы бурно разрастаться, он выживает. И очень часто иммунная система может вернуться и уничтожить его. И это хорошая новость. Аллилуйя! Слава Богу! Что ж, как вы уже знаете, наше время подошло к концу, Джереми вернется через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, большое тебе спасибо. Мы прославляем тебя, Господь, за то, что ты привел к нам доктора Колберта, чтобы он учил и показывал нам, и открывал наши глаза, для понимания того, что происходило и что происходит с телом Христовым. И мы так благодарны за Твою избавляющую силу. И мы просим у Тебя сегодня знание откровение, открытое знание, знание, открытое Твоим Духом, нашему Духу. Приходит вера, и за верой следует победа. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем нашего гостя, доктора Дона Колберта. Спасибо. Слава Богу, у нас да, сегодня аминь. собралась замечательная аудитория. Аллилуйя. О, разве это было не здорово? Аминь. Слава Богу. Начинайте каждый день. С силы Божьей. Аминь. Я хочу, чтобы мы обратились к двум местам Писания. К нашему золотому стиху а именно к 23 главе притчи. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, это настолько важно, то тщательно наблюдай, что перед тобою. Это Библия. Библия. Бог и Иисус. Вы меня слушаете? Это не что-то необязательное. Это не что-то из серии «либо так, либо так». Если вы являетесь рожденным свыше, крещенным Духом Святым, говорящим на иных языках христианином, то нет. Аминь. Потому что все, что не по вере, — грех. И одно дело, если человек этого не знает, но как да, только он получает это знание, особенно да. из Библии, то это больше не является чем-то необязательным. Да. Поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. К женщинам это тоже относится. Не прельщайся лакомыми яствами его. Это обманчивая пища. Это обманчивая еда. Она хорошо выглядит, хорошо пахнет, но она будет убивать вас. Она будет убивать вас. Мы уже выяснили, что Бог сказал, что стандартная продолжительность жизни — это 120 лет. Поэтому все эти места Писания исходят да. из этих 120 лет. Вот эти слова «долготой дней насыщу тебя» они основываются на этих 120 годах. У вас нет права самим определять, что является для вас долгой жизнью. «Ну, я могу в это верить, только если захочу в это верить». Нет, не можете. Если вы являетесь рожденным свыше чадом Божьим, то у вас нет права верить чему-то отличному от Библии. И я хочу вернуться к 1 Коринфянам 6,19. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, вы не владеете этим телом. Вы меня слышите? Если вы христианин. Если вы христианин. Что ж, если вы не христианин, то вы тоже им не это владеете. Правда. Им владеет да. дьявол. Он им владеет. И он убьет да, вас. безусловно. Знаете, его второе имя или отчество, это сладости и мороженое. А потом еще и герои. Да, верно. Да. Все наркотики. И все, алкоголь и все остальное. Да, и все остальное. Он Само крадет, убивает и губит. А теперь давайте обратимся к посланию к римлянам. Мы были там вчера. Давайте обратимся к 12 главе. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Бог примет ее. Представьте свое тело Ему. Он купил его. Оно принадлежит Ему. Представьте его Ему для разумного служения вашего. Отец во имя Иисуса. Мы приходим пред тобой в этот святой момент. И когда я в первый раз это сделал, да. я принял хлебопреломление. Тогда я впервые действительно подошел к этому серьезно. Подойдите к этому серьезно. Аминь. Где бы вы сейчас не находились, скажите это. Это тело не мое. Это тело не мое. Иисус заплатил за него огромную цену. И Иисус заплатил за Него огромную цену. Я принадлежу, ему. Я принадлежу Ему. Дух. Дух. Душа. Душа. И тело. И тело. Я Его. Я Его. А Он Мой. А Он Мой. Господь Иисус сказал мне тогда, это не был слышимый голос, но говорю вам, это было близко к слышимому голосу. Это прозвучало настолько ясно и настолько восхитительно. Потому что я тогда подбирался к 80 годам. И мне хотелось уже остановиться. Я чувствовал себя Конечно. уставшим, делая это уже 50 лет. Знаете, я был готов отправиться в горы или куда-то еще, но я знал, что не смогу этого сделать, потому что я уже нацелился на эти 120 лет после одного разговора, который был у меня с Господом. И Он не требовал у меня, чтобы я это делал. Он сказал, я прошу тебя принять это. Я предлагаю это тебе. В любом случае это было результатом того разговора и он сказал канат я принес мое тело в жертву за твое а сейчас ты приносишь свое тело в жертву за мое и вы его тело вы его тело вы его его тело. Нет, нет, это тело не мое. Оно его. Получите сейчас откровение об этом. Понимаете, мы тело Христова. Мы его тело. Аминь. И я хочу вам кое-что сказать, друзья. Его тело больное. Аминь, да. Оно больное. Аминь. Больное, больное. И самое ужасное в том, не вините в этом дьявола. Не вините в этом его. В большинстве случаев... Во многих случаях, позвольте мне сказать это так, во многих случаях есть две вещи, которыми вы убиваете себя. Первое, это своими устами. Иисус сказал, вы имеете аминь. то, что говорите, и жизнь и смерть во власти языка. Аминь, аминь. Большинство людей считает, что это все нападки дьявола на них. Хотя ему даже не нужно было ничего делать из-за того, что вы говорили. «О, говорю вам, это просто ужасно! Это просто ужасно! Это просто ужасно! Я просто, проходя мимо стола, уже набираю 6 они килограмм». Они сами себя проклинают? Да, да. Они избрали проклятие вместо благословения. А потом они смеются. Это не смешно. Да. Это достаточно серьезная вещь в теле Христова. Аминь. Аминь. И вторая вещь — это еда. Аминь. Позвольте мне открыть вам одну вещь. Вы когда-нибудь замечали, что у большинства, не у всех, но у большинства, оперных певцов избыточный вес. Сейчас им не обязательно иметь избыточный вес, но у многих из них он по-прежнему есть. А дело было в том, что эти две маленькие голосовые связки, их длина даже меньше двух с половиной сантиметров. Но с помощью вокальных упражнений вы можете сделать их настолько сильными, да. это равносильно упражнениям с весом. Вы можете так накачать эти голосовые связки, что сможете 40 минут или час петь во весь голос. Это может сказаться на мышцах спины, они сильнее, чем ваши мышцы на спине. И чтобы стоять там и петь во весь голос без усилительной аппаратуры, у них был выбор, и они о нем знали. Вы могли либо пойти в спортзал, либо усесться за обеденный стол. Девять из десяти выбирали обеденный стол. Боже мой. Именно поэтому они и весили под 140 килограмм, чтобы у них там было достаточно жира для того, чтобы поддерживать эти голосовые связки. Конечно, они выглядели не лучшим образом. Один из величайших оперных певцов всех времен, Пласида Доминго. Какой голос? Говорю вам, когда я слышу, как он поет, я думаю, о, я тоже так хочу. И я занимался с одним человеком до тех пор, пока он не ушел на небо к Господу, который знал эти приемы. Он был оперным певцом, и он учил и обучал меня. А затем он наделал ошибок и ушел на небо, но в любом случае. И Пласида Доминго в свои 70 с лишним лет... Какая сила! О, его голос! Доходит до противоположной стены зала. У него есть избыточный вес? Нет. Он ходил в спортзал. Он занимался и оставался в хорошей Слава форме. Слава Богу. И даже когда ему уже почти 80, он остается в хорошей форме. Выходит на сцену и поет так, как он пел, когда ему было 40. Удивительно. Он настолько хорош. О. Но он сделал выбор. И у этого человека... У этого человека даже не было слова веры. Он как боец, который держит себя в хорошей форме, потому что он будет с чем-то сражаться. Он будет таким образом зарабатывать на жизнь. Что ж, Боже мой, если вы так можете это сделать, что, по-вашему, вы должны делать, если вы крещены в Духе Святом Аминь. и силе? Аминь. И что важнее, быть свидетелем Иисуса? Или быть оперным певцом. Ну уже, в этом-то и проблема, что вы не заботитесь о том, чтобы служить Иисусу, а просто служите самим себе и своей а собственной да? плоти. Так и есть. И я могу разговаривать с вами громко и строго, потому что мне пришлось через это пройти. Бог разговаривал громко и строго со мной, поэтому я разговариваю громко и строго с вами. Аминь. Что ж, он начал работать со мной еще в 1967 году. Я весил почти 110 килограмм. Я собирался в университет Орла Робертса, и Господь сказал, сбрось себе этот жир. В тот день, когда мы поехали, Дон, в тот вечер я съел 9 вареных яиц. Это все, что я съел. Я просто не знал, как по-другому это сделать. Но я просто держался, держался этого, и Бог помогал, помогал и помогал мне. И Он учил меня. Да. Но вы сделали этот выбор, как и тот оперный певец, он сделал выбор. Я написал небольшую книгу, которая называлась «Решение за вами». Слава Богу. Когда вы принимаете качественное решение. Аминь. И у вас может уйти несколько недель на то, чтобы принять его. Каждый день принимайте хлебопреломление. Просто приходите перед Богом, ставьте плоть на ее место и прощайте, I mean, I mean. если имеете что на кого. Просто приносите, приносите это перед Ним. I mean. И это поднимется в вас. И когда это произойдет, примите это решение. Хорошо, Господь? I mean. Вот. Это ты и я. Не я и ты, а ты и я. Аминь. I mean. I mean. И затем запишите это решение. «Запишите это и смотрите на это каждый день. Я буду это делать. Я буду держаться этого, слава Богу. Это не диета, это мой образ жизни. И я буду держаться этого. И я направлялся, я направлялся к этой беговой дорожке, я направлялся, и, эй, я ненавидел ее, я ненавидел этот звук. И Господь по-прежнему не позволял мне отойти от этого». И наконец, пару лет назад я сказал, хорошо, Бог, да, Господь, да, да, да, да. И принял это решение. Да, это решение. И принес это перед Ним. Я принимал его на протяжении лет, но не держался его и постоянно чувствовал себя усталым. Вот что развернуло все на 180 градусов. В физическом плане это привело меня да. к тому, что я смог это сделать. Да. Мне правы. просто становилось плоховато, когда я пытался заниматься и тренироваться да. таким образом. Людям нужно понять, что когда у вас есть определенные проблемы со здоровьем, хроническая боль, артриты и диабет, очень многие бегут к врачу, чтобы он выписал им лекарства. Но почему бы не обратиться к Господу и не узнать мнение Христа? И Он покажет вам, что делать. О, да. Но основание для нашего здоровья — это то, что мы едим. Позвольте вашей пище быть вашим лекарством. Позвольте вашему лекарству быть вашей пищей. Когда вы просто выбираете правильную противовоспалительную пищу, это начинает гасить воспаление в вашем теле. И угадайте, что чаще всего является первопричиной хронической боли? Воспаление. Воспаление. Что чаще всего является первопричиной артрита? Воспаление. Воспаление. Я могу сказать им, сколько пациентов сталкиваются с артритом в тазобедренных суставах, в коленях, во всем своем теле, в спине, в пальцах, в руках, в пальцах на ногах, шее хроническая боль. Это началось здесь. О, наверное, где-то лет 25 назад. Оно начинало побаливать. Я сказал, о нет, о нет, нет, нет, ты не наведешь это да. на меня, у меня этого не будет. Да. Но я должен был делать свою да, конечно, часть. Конечно. и не подпитывать да. это воспаление. И знаете, что как ничто другое подпитывает воспаление? Сахар, углеводы, крахмалы, вредные жиры. Особенно жареная пища, фастфуд и, недостаток и воды. недостаточное количество воды. Да. Да. Есть и другая провоцирующая воспаление еда, и мы обсуждаем это в этой книге. И когда вы гасите это воспаление, еще один ключ — это сбрасывать лишний вес. Еще один ключ — это занятие спортом. И когда вы все это делаете, понимаете, когда при росте в 163 сантиметра вы весите 110-135 килограмм, ваши суставы, ваши тазобедренные суставы, ваша спина, ваши колени, ваши лодыжки не были рассчитаны на то, чтобы носить такой вес. Да. Вы превысили ограничение по весу для вашего скелета. И как результат, ваш скелет начинает ломаться. Он в буквальном смысле начинает дегенерировать. У меня недавно на приеме была одна женщина, ей чуть больше 50, у нее оба тазобедренных сустава поражены сильным артритом. По-другому и быть не Каждый может. шаг доставляет ей большую боль. Но она выбрала. Ее рост всего 163 сантиметра, но она выбрала весить 110 килограмм. И опять-таки, мы помогаем ей уменьшить нагрузку на йота тазобедренные суставы, предлагая ей правильное питание, правильные гормоны и правильные занятия спортом. Я сказал, не становитесь на беговую дорожку, но вы можете ездить на лежачем велосипеде. Вам нужно тренировать это. Кто-нибудь, кто-нибудь... Возьмите друг друга за руки. Кем бы вы ни были, давайте все вместе одновременно помолимся да. таким образом. Отец Небесный, если вы смотрите нас, помолитесь вслух вместе со мной. Отец Небесный. Отец Небесный. Мое тело — это жертва живая. Мое тело — это живая жертва. Я выбираю тебя, Иисус. Я выбираю тебя, Иисус. Я выбираю служить тебе. Я выбираю служить тебе. Я представляю тебе мое тело в жертву. Я представляю тебе мое тело в жертву. Я жертвую его тебе. Я жертвую его тебе. Начиная с этого дня. Начиная с этого дня. Это не мое тело. Это не мое тело. Это моя жертва. Это моя жертва. Я кладу это тело на жертвенник. Я кладу это тело на жертвенник. Жертвенник моей веры. Жертвенник моей веры. Благодаря твоей благодати. Благодаря твоей благодати. С твоей помощью. С твоей помощью. И твоей силой. И твоей силой. Я могу это сделать. Я могу это сделать. И я сделаю это. Я сделаю это. Поэтому. Поэтому. Поэтому помоги. Помоги. Мне. Мне. Бог. Бог. Поэтому. Поэтому. Помоги мне, Бог! Помоги мне, Бог! Я принимаю это. Я принимаю это. Я силен. Я силен. Я называю себя сильным. Я называю себя сильным. Я называю себя крепким и здоровым. Я называю себя крепким и здоровым. Я запрещаю всякому воспалению в моем теле. Я запрещаю всякому воспалению в моем теле. Всякой немощи. Всякой немощи. Всякой болезни. Всякой болезни. Я говорю это. Я говорю это. На основании Марка 1.23. На основании Марка 1.23. Я не голоден. Я не голоден. Я говорю моему телу, когда ему быть голодным. Я говорю моему телу, когда ему быть голодным. И когда есть. И когда есть. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Чувство голода это часть проклятия. Позвольте мне также сказать, что когда вы едите много сахара, углеводов и крахмала... Вы возгреваете его. Вы возгреваете его. Потому что этот гормон инсулин, этот гормон инсулин, который, кстати, порождает воспаление, разжигает огромный аппетит. Но когда мы понижаем этот уровень инсулина и стабилизируем его, потребляя в качестве 70% наших калорий жир, у нас нет чувства голода. Вы можете не испытывать чувство голода по 5, 6, 8 часов. Это балансирует ваши гормоны аппетита. Разве это не удивительно? Что ж, я хочу сказать это вам кое-что еще, и это поможет вам в каждой сфере. Я так долго презирал занятия спортом, что когда Карло, мой тренер, папа Ивана, «О, я посвятил себя этому, я буду продолжать это делать». И для меня это было удивительно. На первых тренировках мне нужно было чуть ли не затолкать кляп в рот, чтобы не говорить: я да. ненавижу это. Это было внутри меня. Вы это было внутри с меня. И что вы делаете? Вы называете а несуществующее а как они. существующее. Я сказал: хорошо, во имя Иисуса я люблю это. «Мне это нравится», и Иисус, «Мне нравится это, потому что тебе это нравится». И я чуть было снова это не сказал, но тут же выпалил, «Нет, мне это нравится». Мне потребовалось для этого две полноценные тренировки, Аминь. и это ушло. Это полностью ушло. Аминь. И я чувствовал себя так же отвратительно, как да. и днем раньше, но этого больше не было в моих Слава устах. Слава Богу, отлично. Это ушло. Да. Делайте с этим что-то, а не только заталкивайте туда еду. Пусть ваши слова, пусть ваш язык работает на вас, а Аминь. не против вас. Аминь. Аминь. Я говорил это где-то с 14 лет. Я ненавижу это! И оно должно было выйти Аминь. из меня. И мы также должны говорить следующее: Эй, я не испытываю чувство голода. У меня нет тяги к сахару. Да. У меня нет тяги к углеводам да. и к крахмалу, которые вызывают воспаление в моем теле. Да, но доктор Колберт, я солгу, если скажу это потому, что я так голоден, что вот-вот потеряю сознание. Вы лжете. Вы не настолько голодны, чтобы вот-вот да. потерять сознание. Нет, вы не солжете. Вы, подобно Аврааму, будете называть несуществующее, как существующее. Аминь. И просто держитесь этого. Держитесь этого. Да. Эй, если вы не ухватите за это, этот жир в какой-то момент нанесет вам свой да? удар. Он нанесет вам свой удар. Но, эй, вкладывайте в себя Слово Божье. И послушайте. Слава Богу. Слава это Богу. может занять какое-то время. Это заняло у вас много времени, чтобы привести себя в такое состояние. Потребуется какое-то время, чтобы выбраться из этого состояния. Но позвольте мне вам кое-что сказать. Это процесс. И этот процесс работает. И этот духовный процесс будет брать верх Аминь. над физическим Аминь. процессом. Аминь. И знаете что? Я научился этому еще тогда, в начале 2000-х годов, когда вы пришли ко мне на прием. Вы говорили, повторите то, что вы сказали. Я повторял, и вы говорили, нет, повторите это с верой. Вкладывайте веру во все, что вы говорите. Я сказал, мне жаль, брат Коупленд. Поэтому лучше говорите, извините. Я начал во все вкладывать веру. Я следил за каждым словом, которое выходило из моих уст. И это изменило меня. Да. Да. И? Благодаря этим же принципам, ты не остался на всю жизнь калекой. Да. Ты был прикован к инвалидной коляске. Да. Из-за солнечного удара, который тебя поджарил. Да. Теплового удара. Да. И вы с Мэри Аминь. были в согласии и стояли да. на Аминь. Слове Аминь. Божьем. И Мэри поехала в магазин, или куда бы она там не поехала, в магазин или куда-то еще, затем да. вернулась домой, прославляя и дом стоял Бога. посреди комнаты. Прославляя Диопсия Бога. показалось, показала, что мышцы отмерли до кости. Они отмерли. Мне сказали, они, они никогда не нарастут собой обратно. просто кусок жареного мяса, понимаете? Что ж, эй, мне кажется, что он с тех пор вырос сантиметров на восемь. И наше время подошло к концу. Удивительно, как быстро летит Это точно. Время. Это точно. Аминь. Джереми вернется через минуту. Аллилуйя. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Здравствуйте, я Копланд. До свидания, Жир! Здравствуй, Победа! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за избавление. Какой это восторг и радость быть да. свободными. Мы свободные люди. И мы благодарим Тебя за то, что благодаря Твоей жертве на Голгофе, Господь Иисус, в тот момент, когда Ты воскрес из мертвых, сатана был полностью побежден, и Ты дал нам власть над ним. Им и порождаются все проблемы, потому что он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Ты, Господь Иисус, сказал, «Я пришел для того, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с избытком». Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Это не жизнь с избытком. Когда в вашем теле полно болезней, когда Безусловно. у вас болят суставы, когда вы чувствуете боль, постоянно сидите на какой-нибудь глупой диете, и она не работает, и вы 9 килограмм сбрасываете, 14 набираете, и так туда-сюда, туда-сюда, пока в итоге не зарабатываете диабет второго типа, немощи, болезни, рак, да, верно. не зная, что со всем этим делать. Тогда как Бог все это время говорит в своем Слове, служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни и число дней твоих. И мы выяснили, что когда Он говорит Аминь. о чем-то подобном, он говорит о 120 годах, потому что это то, что он сказал в книге Бытия, а это 23 глава Исхода. «Число дней твоих я сделаю полным!» Это воля Божья. И он обеспечил для этого силу. Он дал все необходимое в своем слове и дал веру. И мы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 И затем в 20 стихе говорится, «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». И под присыщением подразумевается обжорство, пищевая зависимость. Да, да. И, конечно же, мы понимаем, что пьянство — это то же самое. То есть они занимаются тем же самым. И мы говорили об этом и обсуждали некоторые очень, очень интересные моменты. И как я понимаю, у нашей аудитории здесь есть к тебе некоторые Вопросы? Да, есть, да. И один из первых вопросов. В начале каждого года многие садятся на новую диету или начинают как-то по-особому питаться для воодушевления. Почему диета зоны кито? Опять-таки, в двух словах, что касается диеты зоны кито. Практически во всех остальных диетах вы сжигаете сахар в качестве топлива. В диете зоны кито ваш метаболизм переключается с сжигание сахара, как вашего основного топлива, на сжигание жира, как вашего основного топлива. И в буквальном смысле слова вы становитесь сжигающим жир телом. И в основном это начинается с жира на животе, который является в вашем теле самым токсичным жиром. Что избавляет от жира вас. Да, верно. Вместо того, чтобы сажать вас на обезжиренную да. диету. И ключ в том, что вы сжигаете жир в качестве топлива. О, это так здорово. Помимо того, что сжигается жир в качестве топлива, это подавляет ваш аппетит. И зачастую вообще его заглушает, так что вам не нужно постоянно бороться с чувством голода. Но это буквально в двух словах. Это действительно просто. Это сжигающая жир диета. Практически во всех остальных диетах вы по-прежнему сжигаете сахар. Вы да. катаетесь на этих американских горках сахара, инсулина, и каждые 3-4 часа вам нужна очередная доза сахара или углеводов. Вот в чем дело, понимаете? Дальше, какие-то комментарии? Нет, продолжай. Хорошо. В чем разница между диетой Аткинса, это хороший И вопрос. ваша диета из зоны кето. Да. Я знал доктора Аткинса. Фактически в 90-х годах, практически каждый год он приезжал на многие конференции, посвященные здоровью и питанию. И я задавал ему тогда вопросы. Диета доктора Аткинса – это была кетогенная форма диеты, но слишком много мяса. Помните, мы говорили в 23 главе притчи «пресыщающийся мясом». Его диета включала в себя много мяса, много бекона. Много переработанного мяса, много сыра, чрезмерное количество мяса. И также он разрешал все формы жира. Есть полезные формы жира, и каждая форма жира будет вводить вас в зону кетон, но это не полезно. Это может приводить к образованию бляшек на стенках артерий. Да. И вы по-прежнему да. можете да. провоцировать воспаление в своем теле. Поэтому я сделал следующее. Взял у Аткинса самое лучшее. Я использовал полезные формы белка, меньшее количество белка, значительно меньшее. Белок должен составлять лишь 15% ваших калорий. Вам не нужно так много белка. Многие люди думают, нет, я накачиваю мышцы, мне нужен белок. Вам действительно нужно какое-то количество белка. Но запомните, в рационе обезьяны, шимпанзе, гориллы, животный белок составляет около 1% их калорий. Поэтому вам все это не нужно. В этом и заключается основная разница. Это очень полезная форма. Я считаю, что диета зоны кето намного полезнее диеты Аткинса. Во-первых, потому что нет чрезмерного количества мяса, во-вторых, вы не употребляете колбасные изделия, в основном мясо животных, которых кормили травой. И в-третьих, это будут полезные формы жира, сливочное масло, а не маргарин, не гидрогенизированные жиры, не чрезмерное количество полиненасыщенных жиров, не жареная пища. Понимаете, согласно его диете, вы можете есть жареную пищу и по-прежнему сжигать жир, но это сильно провоцирует воспаление, понимаете? Да, да. Хорошо, жир на животе. Сколько потребуется времени, чтобы его сбросить, если перейти на диету зоны кито? Хороший вопрос. Для женщин. Если женщина обычно употребляет около полторы тысячи, 1500, 1500 калорий в день, если она следует рецептам зоны кито, а это полезный завтрак, полезный обед, полезный ужин, и некоторые люди могут пропустить завтрак. Помните, лечебное голодание, о котором я говорил? Многие из вас могут пропустить завтрак. И как я делаю, поголодать или попаститься 12, 14, 16, даже 18 часов, пропустить завтрак, пообедать и поужинать. И угадайте, что? Ваше тело находится в состоянии голодания. У вас запускается аутофагия. Вы запускаете режим самоочищения. Это как самоочищающаяся духовка. Вы избавляетесь от этих плохих белков. И опять-таки, сколько потребуется времени, чтобы сбросить его? Где-то от 400 до 900 грамм в неделю для женщины, потребляющей 1500 калорий в день. Кстати, мужчины обычно могут сбрасывать в неделю от 900 грамм до килограмм 300 жира на животе. Если хотите ускорить этот процесс, занимайтесь спортом. У меня было много пациентов, которые сбрасывали по 400 грамм жира в день, если они пили по утрам мой чай или кофе зоны кито, пропускали завтрак. И вы спросите, что это? Мы обсуждаем все это на нашем заде ketozone.com. Но кофе зона кето – это просто чашка кофе. Я знаю, что Кеннет не пьет кофе, но для многих из вас одна чашка. Не употребляйте его чрезмерно. Одна чашка утром может быть одна в обед, а чай даже лучше. Вы можете добавить в него наш порошок, ойл-паудер. Вы можете добавить в него наш порошок instant Ketons. Вы можете добавить органические густые сливки. Вы скажете, о, что, органические? Или столовую ложку сливочного масла. Либо одно, либо другое. Как результат, вы на протяжении часов сжигаете жир, и это подавляет ваш обеспечить. Есть люди, которые сейчас... не. Что? Это то, о чем я говорю в моей книге. Да. Это идет в разрез с вашим мышлением. У многих есть жирофобия. В вашем случае используйте МСТ, oil powder и масло авокадо. Не добавляйте в кофе или чай оливковое масло. Вкус ужасный. А масло авокадо, оно нейтральное. Вы не ощутите его вкуса. И вы можете перемешать его с МСТ, oil powder. На мой вкус просто замечательно. Также, если вы пьете кофе, и вы добавляете в кофе молоко или сливки, ты упомянул жирные сливки. Густые жирные сливки. Густые сливки. Добавляйте их в чай. Добавляйте их в чай. Это то, что делают в Ангелии. И вы можете добавлять в чай органические жирные густые сливки. И угадайте, что? Это на многие часы будет подавлять ваш аппетит. И это вводит вас в зону кито, где вы сжигаете жир в качестве топлива. Вернемся к тому моменту, где ты упомянул полторы тысячи калорий. Да. Что, что, что? Нет, нет, нет. Просто сядьте и замолчите, хорошо? Замолчите, толстушка. Вы назвали меня толстой? Это потому, что вы толстая, дорогая. И я специально завел об этом разговор. Не позволяйте подобного рода вещам и словам обижать вас. Дьявол будет использовать О, это. Он назвал меня толстой. Что ж, вы себя видели? Придите к тому, когда вы сможете сказать это правда. И я избавляюсь Аминь. от этого жира. Слава Богу, это тело не мое, Аминь. и мне надоело быть толстым. И я избавляюсь от этого лишнего веса. Полторы тысячи калорий нисколько меня не беспокоит. Я верю тому, что говорит этот муж Божий. затем вы говорите, сколько вы хотите весить. Если вы хотите 68 килограмм, говорите, вера, я вешу 68 килограмм. Да. Для мужчин норма 2000 калорий в день. Две Вам нужно больше, чем женщинам. Мужчинам нужно около 2000 калорий в день, и вы будете сжигать жир. А женщинам нужно около 1500 калорий. Моя жена Мэри начала следовать этой программе, и она сбросила 15 Стань, килограмм, И она сожгла весь жир сюда. на животе, она вернула себе свою подойди фигуру. Сюда. Она замечательно выглядит. Разве она не замечательно выглядит? И Мэри ела столько же, сколько ел я. А я потребляла около двух тысяч, двух с половиной тысяч калорий в день, и она не понимала. Она следовала диете зоны китой и не худела. Я сказал, подожди секунду, ты потребляешь столько же калорий, сколько и я. Тебе нужно полторы тысячи. Она изменила это, и бум, ее вес. Затем она добавила физические упражнения, кофе, или чай Али. из зоны китой. Это действительно Спасибо ускорило тебе, весь процесс. Слава Богу. Хорошо, следующий вопрос. Полезна ли диета зоны кито для пар, пытающихся забеременеть, а также для беременных и кормящих грудью женщин? Хороший вопрос. Женщины до тех пор, пока ваших калорий достаточно, но это не касается беременности. Во время беременности вы должны быть уверены, что получаете достаточно калорий, и вы должны набирать вес. Если вы не набираете вес, если вы следуете этой программе, потребляя полторы тысячи калорий в день, вы во время беременности будете да, терять вес. Да. Нет, для беременных женщин это не подходит. Для женщин, пытающихся забеременеть, да. Обычно вы не можете забеременеть, потому что ваши гормоны не в норме, прогестерон не в норме, инсулин очень высокий, и щитовидная железа не в норме. И что я делаю? И это прекрасно работает для женщин, пытающихся забеременеть. Не сосчитать, сколько женщин последовали этой диете, сбросили вес и смогли забеременеть. Я стараюсь нормализовать работу щитовидной железы. Если ее функция снижная, я назначаю натуральные препараты для работы щитовидной железы. Если ее функция снижная, я назначаю натуральные препараты для работы щитовидной железы я обычно делаю пять анализов, оценивающих функцию щитовидной железы. я удивлен тому, насколько у многих людей снижена функция щитовидной железы, и врач этим не занимается. Вам нужен правильный анализ, особенно на уровень гормона Т3. Женщины, если у вас холодные руки, холодные ноги, ваш метаболизм не в норме. Если вы постоянно уставшие, то, скорее всего, у вас медленный метаболизм и снижена функция щитовидной железы. Если вы теряете третью часть бровей, то, скорее всего, у вас снижена функция щитовидной железы. Если у вас сухая кожа выпадает волосы, если вы страдаете запорами, то все это симптомы сниженной функции щитовидной железы. Вы скажете: Подождите, каждая из этих симптомов описывает меня. Тогда вам нужно проверить уровень гормона Т3 свободного и найти врача, который может выписать вам правильный препарат, а именно натуральный, понимаете? Поэтому для пар, желающих забеременеть, замечательно. Что касается кормящей грудью женщин, -то вам нужно больше калорий. Поэтому, если вы придерживаетесь зоны кетота, то вам нельзя терять вес, понимаете? В этом ключ. То же самое касается беременных. Что Хорошо, касается а что кормящей тогда грудью, что делать беременной женщине? Она она следовала этой диете, да. когда старалась забеременеть, теперь ей нужно кое-что поменять. Что ей нужно хорошо. сделать? Итак, хорошо, она забеременела. Пусть ее пища будет ее лекарством. Противовоспалительная диета, потому что ей нужно набирать вес. И это будет обеспечивать ее полезными белками, углеводами, крахмалом, но опять-таки не сахаром. И для беременной женщины это замечательно. Поэтому если вы будете следовать диете зоны кито, и как для беременной женщины увеличите потребление калорий до 2500-3000, да, вы понимаю. можете это сделать, да, потому что понимаю. так вы будете набирать вес. Увеличить потребление да. калорий, но Верно. не за счет добавления всякого Именно. мусора. Поэтому беременная женщина может это делать, потребляя достаточное количество калорий, это обычно 2500 тысячи калорий в день. Следующий вопрос. Как вы... О, это сложный вопрос. Как вы учите врачей быть открытыми для тех вещей, которые вы обсуждаете, когда они научены по-другому? Это невозможно. Опять-таки, позвольте мне объяснить, это хороший вопрос. Но если это исполненные духом врачи, то да, они открыты. Когда вы даете им экземпляр... Они хотят знать. Да, они хотят знать, они ищут. И вы можете просто подарить им эту книгу и сказать, это книга доктора Колберта, он христианин. Не могли бы вы, пожалуйста, почитать ее и посмотреть, что Дух Святой вам об этом скажет? Мне интересно ваше мнение. Поскольку я представляю исследование, которое показывает, что это очень полезная программа. Тем не менее, большинство врачей обучаются фармацевтической индустрией. Немного лет назад я решил, эй, я не буду обучаем фармацевтической индустрии. Например, вы приходите на прием к хирургу, и ему захочется оперировать. Вы обращаетесь к механику, и ему захочется починить вашу машину. Вы обращаетесь к обычному врачу, и он захочет выписать вам лекарства. Это то, что он делает? Именно. Это то, как он был научен. Я не против врачей. Иногда нам действительно нужны лекарства. Но в общем я говорю о том, что есть лучший путь. Давайте обучать наших врачей, относитесь к ним с уважением. Но если ваш врач скажет «нет, выбросьте это в мусор», или если он выбросит это в мусор, то знайте, что это не тот врач, который вам нужен. Иван да. и да. Карла. Да. Была одна женщина, она являлась партнером с нашим служением, и она попросила его, потому что у него кандидатская степень да, в сфере питания. Человек. И у ее отца был диабет второго типа. Она хотела узнать, как можно изменить его питание. И он дал ей рекомендации по его питанию и так далее. Ее отец сидел в инвалидной коляске. Он был уже в преклонном возрасте. По-моему, ему уже было под 80, что-то в этом роде. И он встал с этой инвалидной коляски и начал прекрасно себя чувствовать. Тогда его врач позвонил Карла и обругал его по телефону всякими словами. «Ты такой-то, такой-то. Что ты дал моему пациенту?» Карл ответил, «Я ничего ему не давал». «Нет, ты дал. Что ты сделал?» Карл ответил, «Я просто изменил его Исключил питание». сахар. «Ты такой-то, такой-то. Ты знаешь, что ты сделал?» Я имею в виду, что какими словами он его только не обзывал. Он сказал, «Ты забрал хлеб у меня и у моих детей». Ему было все равно, что ее отец умирал. К сожалению, надеюсь, большинство врачей не такие. И что я хотел? Нет, конечно же нет. Но было время, когда таких врачей практически вообще не существовало. Но сегодня... Их стало больше. И они больше представляют фармацевтическую сторону бизнеса. Да. Верно. Потому что, послушайте, да. это крупнейшая у меня компания. есть друг, который был вовлечен в это. Поэтому я знаю это из первых рук. И он сказал мне, Кеннет, мне пришлось оттуда уйти. Это самые неприятные люди, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Его продвинули, причем достаточно на высокую должность, где он участвовал в планировании этапов продаж да. и так далее. Да. И он сказал, «Я был вынужден уйти оттуда, я христианин, я не могу с этим мириться, я не могу этого Людям делать. нужно понять, что фармацевтическим компаниям нужно зарабатывать деньги. Да. Если у вас есть лекарство, которое нужно принимать каждый день или дважды в день, и оно нужно человеку каждый день, Каждый месяц, каждый год до конца его жизни, то у вас есть покупатель. Только задумайтесь об этом. То же самое касается переработанных Дон, они продуктов. они торговцы наркотиками. Это то, что они делают. Их интересует прибыль. Их интересует прибыль. Но есть лекарства, которые нужны. Если у человека какая-то инфекция в почках, инфекция в мочевом пузыре, то да, ему нужен антибиотик. Если у человека сердечная недостаточность, Безусловно. то это спасет его. Поэтому да, если у вас снижена функция щитовидной железы, то вам нужны соответствующие препараты. Да, есть лекарства, которые нам нужны. Но если вы измените некоторые ключевые пищевые привычки, то обычно можно обратить вспять многие это болезни. это замечательная способность человеческого тела. Если задуматься об этом, когда вы понимаете, что есть дух, душа и тело, и вы вникаете в духовную механику всего, то да. фактически... Исцеление есть в Слове Божьем. Если вы исправите кое-что в питании, вы высвободите в своем теле исцеляющую силу Божью, и она будет yeah. работать. Она, безусловно, будет работать. Исцеление было не в питании, но питание исправило эту ситуацию, и исцеляющая сила просто сделала свою работу. Поэтому, когда вы соединяете веру с правильным топливом, вот что это такое. Правильное топливо. Слава Богу. О, я прихожу от этого в восторг. И когда вы это делаете, понимаете, великий врач... Все это время делал все, что в его силах, чтобы исцелить вас. Но вы продолжали убивать свое тело быстрее, чем он пытался вас исцелять. Аминь. Аминь. Потому что исцеление приходит всегда. Вы выходите вперед, и кто-то возлагает на вас руки. Верующий возложит руки на больного, и Конечно. тот будет исцеляться. Это сказал Иисус. Если я возлагаю на вас руки, я верю в это, я возлагаю на вас руки и... О, слава Богу, я верю, что получаю это. Затем вы возвращаетесь домой и съедаете полторта. Состояние ваших лодыжек не станет да. лучше. И как вы рассказывали... И даже несмотря на то, что да. исцеление работает. Исцеление работает, но у него и как нет вы сами никакого вы рассказывали, шанса. сколько вы выпивали кофе? Пару чайничков в день. Да. И съедал буханку хлеба. Да. И у вас болели суставы. И Бог сказал вам, откажись от кофе, да. когда да. вы молились. И вы не видели в этом какой-то логики, да. но вы это сделали. И все прошло. Да. Через три дня у меня больше не было боли в локтях. Разве это не удивительно? Потому что до этого я молился и применял свою веру. Мне на какое-то время становилось лучше, но потом все возвращалось назад. И я никак не мог понять, в чем проблема. Я знал, что это я где-то давал маху. Потому что дело не в том, что Бог не исцеляет вас, а в том, что вы не принимаете это, потому что ранами его вы уже исцелились 2000 лет назад. И сейчас вы просто принимаете это. И я осознал... Что-то здесь не так. В первой главе Иакова говорится, «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, он не будет к вам придираться, он не придирается к вам». За все 50 с лишним лет никогда не было такого, чтобы для того, чтобы получить мудрость Божию, мне нужно было поститься больше трех дней. Это даже и трех полных дней у меня не занимало. Никогда даже трех полных дней у меня Слава не Богу. занимало. Слава Иногда Богу. я получал ее на третий день утром. Да. Но в большинстве случаев это было утро второго дня, когда она приходила ко мне, понимаете? И Бог сказал, Богу. просто не пей больше кофе. Я так и сделал. И это навсегда прошло. Да, Разве Богу. это не здорово? Потрясающе. Мне это нравится. Хорошо. Если ваше тело не находится в состоянии кетоза, и вы по-прежнему едите пищу с высоким содержанием жира, но практически не едите углеводов, как это повлияет на уровень холестерина? Если ваше тело находится в состоянии кетоза, вы практически не едите сахар, употребляете мало углеводов, мало крахмала, то ваш ЛПВП холестерин, хороший холестерин, начнет подниматься. Ваш плохой холестерин Тип Б практически всегда понижается. Ваш нейтральный холестерин тип А может пойти вверх, но это не приводит к образованию бляшек. Это то, что мы видим. И есть специальный анализ, который мы для этого проводим. Он называется ЯМР-анализ крови. К сожалению, большинство врачей этого не делают. И наше время подошло к концу. Опять-таки, если вы знаете английский язык, на нашем сайте ketazon.com мы можем помочь вам с вашим меню какими-то статьями, и мы становимся вашим партнером по подотчетности. Если у вас есть такая возможность, приобретите эту книгу. Скажите Аминь. «Во имя Иисуса». Во имя Иисуса. Я постараюсь, Я постараюсь приобрести, эту, приобрести книгу. эту книгу. Мы не пытаемся продать вам какие-то книги. Мы пытаемся Аминь. помочь вам быть здоровыми. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Аминь. Многие из вас являются партнерами и Глории Копланд в том, что Господь сказал им делать через это служение. Если вы являетесь нашими партнерами, то, возможно, вы уже знаете, что Господь сказал нам каждую пятницу на передаче «Победоносный голос верующего» делать днем пожертвований. И нашим основанием всегда является шестой стих, шестой главы Галатам. Там говорится наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Если вы слышали на этой неделе Слово Божие, и я знаю, что вы его слышали, если... Если оно действительно попало в ваше сердце, и я знаю, что оно попало, то будет правильно прийти перед Господом и спросить, «Отец, как бы ты хотел, чтобы я ответил на это слово? Как бы ты хотел, чтобы я ответил на это слово, которое я услышал?» И затем прислушайтесь к голосу Духа Святого. Если Он хочет, чтобы вы как-то финансово участвовали в этом служении, тогда делайте это. Делайте это, потому что Писание ясно говорит, что человек посеет, то он... И пожнет. Отец, во имя Иисуса мы принимаем даяния наших телезрителей. Мы называем их благословленными. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что всякое дело рук их преуспевает во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними умножение. Переживайте умножение, вы и ваши дети, во имя Иисуса. Аминь партнеры мы хотим чтобы вы кое-что знали вас действительно любит от имени моих дедушки с бабушкой и от имени всех сотрудников миссии каната копленда по всему миру я хочу сказать вам что мы любим вас и это не пустые слова не знаю говорил ли вам кто-то сегодня что он любит вас но сейчас вы это услышали мы любим вас вы можете подумать как вы можете меня любить вы меня не знаете благодаря иисусу вот как Спасибо вам за то, что являетесь частью того, что Бог делает через это служение. Это не просто деньги, которые вы посылаете. Вы не являетесь просто сухой цифрой в списке. Нет, вы имя, вы жизнь. И вместе с Коупландами вы проповедуете Евангелие по всему миру. Вы являетесь частью тех перемен, которые происходят в жизни людей повсюду. Это то, что делают ваши пожертвования. Благодаря им транслируются наши передачи, проводятся конференции. Мы можем ездить и проповедовать по всему миру. Говорю вам, вы являетесь частью чего-то большого. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. Мы любим вас. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. А пока никогда не забывайте что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Господь.